хей hey, у Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гей, мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и... Сегодня я продолжаю прохождение игры Resident Evil Village. Если ты готов и приготовил для себя пару вкусных плюх, заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем... Так, насколько я помню, мы остановились на локации Хайзенберга, Вайзенберга, или как его, с фабрики. Это фабрика, постапокалиптический какой-то вот тут припадок произошел, в связи с которым у нас все вовсе не гоже. Здесь мы что можем сделать? А, текущие цели и собраны. Я, по-моему, не ходил вот сюда. Мы на лифте подняли, подняли нашего герцога, да. Здесь у нас, собственно Путь говоря, есть долгим. проход, который я еще не изучал. Хайзенбергом... А, да, герцога. Герцога мы поднимаем все выше и выше. И выше! И, собственно, в нашем с вами, да, ключе, э, в наших с вами руках лежит жизнь Итана, Розы. И надо выяснить вообще, что здесь происходило и происходит по сей э, момент, по сей день. Потому что. Она считает, что мы просто дети? При этом ей совершенно нет дела этого. До... Она давно утратила всю человечность. Я Шумок! Мне посрать на ваши семейные разборки. <свес> ну, может быть, рукопашку я смогу завалить <свес> этого зомбака? <свес> Опа! А чё, почему, почему ты... <свес> Что за манера так... Палить, палить, так. Тебя мама не учила, что пялится? Не, хорошо. Я блокирую твою атаку и как бы может быть все-таки достаточно приятно. Все, я не потратил патронов, но один потратил, чтобы сбить маску с этого о -о, Дегнидата. Я, в принципе, уже готов проследовать далее. Далее, далее, далее. Здесь у нас был какой-то тайный ход. Наверняка там что-то железное, что-то с патронами связанное. И я бы хотел. Так, ну-ка. Так, остальное добью ножом. Нож в этой игре это священное оружие, я так понял. Здесь им можно вообще орудовать. О, понял. Получилось не так, как я хотел. Все. Реагент, кстати, получили мы. Uh, не зря сюда пришли, здесь есть порох, здесь есть трава, есть самодельная бомба. Бомбы, ну от бомбы, ну ладно, бомба нужна. Да, бомба определенно нужна. Сейчас давай займемся крафтом предмета Предмет в. Uh, мне нужно патрон, патроны, патроны. Патроны, мне нужны патроны. Uh, вот это я уже не могу сделать. Это фугасные снаряды могу, реагент могу. Сделал реагент и патронов на пистолет, потому что пистолет... О, подставить. Uh, пистолет в этой игре, ну типа, основной... Вид оружия, да, на который больше всего патронов уходит. Дробовик мы попытаемся. О, ясно. Я понял все. Объяснять мне ничего дважды не нужно. Здесь куча всяких зомбарей. Да, может быть, я смогу проскочить? О, большой кристалл. Стой, я не хотел. Только не хилку. Большой кристалл. Я зап. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Владимир, но я не хотел. Я не... Я о, еще кристалл. Да ты что? О, шкафчик. Открыть можно? Так, я подобрал, не увидел, что подобрал. Но здесь есть проход. Я даже не буду заваливать этих зомбаков, потому что, ну, соответственно, они не смогут проследовать за мной. Вряд ли. Ну, в них, конечно, лут есть, да? Безусловно. В них есть лут. Но что мне толку от этого лута, если я уже п -п прикупил себе все, что мне могло пригодиться... Нет, ну, ножом вряд ли это получится сделать. Придется закинуть бомбу. Выбрать. Самодельная бомба. Отличный вариант для разрушения стен. Мы использовали ее по... Ну, мало... Вряд ли по предназначению. Большой кристалл. А, здесь есть маленький кристалл и еще большой кристалл. Все, помню. По... Это комната. Сокровищ. Мы нашли еще одну комнату сокровищ. И теперь вот с этим всем бесполезным можем двинуться дальше. Здесь... Я не знаю, я не ориентируюсь в заводах. Что это за отдел, что это за фабрика? Что тут делают? Вот сюда можно встать? Господи, во имя Христа ради. Так, а, патрон. Нет, не можем сделать, к сожалению. Я просто попробую. Я знаю, что эти штуки обычно... А, ну я не дотягиваюсь, чтобы прострелить. Раз, два. А, мне нужно пройти еще туда. Патронов кучу, кстати, наделали. Можно пройти. Все-таки можно Мне нужно выстрелить еще в одну лампу Как я понимаю, правильно? Это вот там. Итак, пойдем к ней Сейчас разрушим Схватим обломки Разрушим ящик Это вполне себе достойный вари... вариант Для обеспечения нашей жизнедеятельности в этой игре Потому что патроны здесь Это основной О, ясно Давай, наберешь Получается, что так, да Вот, еще один да их тут тьма тьмущая, этих дим димонов. Так, э мы пробираемся все выше и выше. И я вижу точку, платформу, да, с которой я бы мог... А, они летают еще. Я... Вот что можно было придумать э этим вот NPC, кроме как, того, кроме как тот факт, что они летают? У них способности ядрено копать, понимаешь, о чем я? Так, ну, извините, подождите. Мне это не надо было. О, отлично. Манс налетчик. Ты видел мансанул, как я эффектно? Ну, я не знал, что так можно, но, но так можно. Так, здесь еще одна ли мы по вентиляции. Ой, по вентиляторам поднимаемся все выше и выше. Это какой-то, я не понял, что это, но. Видать, что-то важное на этой фабрике было. Так, 2100 ли мы собрали еще. Дополнительно к нашему балансу, к нашему запасу, к нашему кошельку, богатейшему кошельку, дверь. Открыли дверь, осматриваемся, и главный факт, что здесь ничего нет, бодрит нас еще больше. Письмо, карта фабрики верхний этаж, отлично, это пригодится. Давай посчитаем письмо. Что же здесь? Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицелил к солдату реактив... А, прицепил к солдату реактивный ранец и голов... головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась... Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь можно преодолеть трудно, трудно необходимую местность. Трудно местность. Улучшенный солдат, бронесолдат, установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов, надо продолжать разработку. М да, спасибо тебе огромное за разработку. Очень помогло, очень э, усилило тех э, мобов-крипов NPC. Ну, не зря же, не зря же вот это можно толкать, правильно? А, вижу, я вижу, там есть, а, вперед, я такой назад думаю пойти бы сейчас Давай глянем, здесь у нас что может быть? Может быть секретная комната с миллионом, бо... э... с миллионом, повторюсь таки, с миллионом э... боеприпасов? Мне обычно везет, но так нет, сейчас получается необычно, необычно везет Просто необычайно я взял просто патрон а пистолетные патроны в принципе уже хорошо а, это у нас что шаблон шара кайф у меня появился шаблон шара теперь я могу спуститься а и что и будет у меня шаблон шары куда мне его нужно будет прицепить мне по ходу игры расскажут куда это нужно будет сделать наша главная задача это выжить во всей этой эпохальной истории резидента но молодцы ребята реально молодцы они переработали полностью свою историю игры что? А, тянет очень сильно, да? Сейчас я возьму пикалет. Ой, ой, ой, ой, ой. Все, отлично. Отлично. Черт, вот если бы... Вот нож, как бы, да. Нож меня... Воу, пробили проход или что? Или мне показалось, нет? Черт. Мы должны... Пронеслось, конечно. Меня пронесло о, в прямом смысле. Меня пронесло от этих громких шумов. У меня о, открыл, открылась моя дырочка. Все, и там ничего нет. Ничего нет. Патроны. 21 патрон власть. Это 2,5. Значит, у нас 2,5 обоймы. 2,5 обоймы, мы можем их... О, не понял. Так, не, я не понял. Вижу трубы. По трубам, скорее всего, можно спуститься к лестнице, да? А можно еще чуть-чуть ниже. Uh, было бы опрометчиво, если бы я решил просто спуститься вниз и прыгнуть, да, прыгнуть Так, здесь еще что-то, лестница какая-то uh, Проверять я не буду, конечно же, что там находится Вот здесь есть uh, люк с зеленым светом Я пойду сюда Скорее всего, это правильный исход событий, да, который меня приведет лишь к хорошим к хорошим новостям в прохождении этой игры Забираемся в люк Что у нас здесь? Uh, рассказывайте Очередной коридор, да?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 С хорошо <смех> Спасибо тебе большое за Пятый помощь. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать Розу? Спасибо, спасибо огромное за помощь. Добро. За поддержку э, меня. В первую очередь. Опа, тут еще что-то. Шаблон ключа. Шаблон ключа и шаблон шара я подобрал. Э, удивлен. Ничего не скажешь. Вот это можно разбить? О, кайф! Ничего себе! Вот этот прикол! Вот этот прикол, ох ты! Так, так, так, так, так, так, Люки, все это вот мы обходим и взбираемся по лестнице. Так, уже хорошо. У меня два шаблона. Я Еще? не уверен. Я не уверен, да? Но мне кажется, что мне очень сильно повезло, что я не прошел мимо э, той телеги, которую нужно было тянуть чтобы на карачках забраться куда-то там. Здесь изучить. Ключ с конем Такого у меня еще нет Скорее всего, это вот он будет Мы сейчас вызываем сюда герцога Да? Если есть герцог какие-то патроны, я скуплю все Я уверен, это герцог будет И нам нужно будет отправиться, по-моему, на первый этаж Да, на первом этаже у нас как раз-таки тот Та котельня, в которой мы можем выплавить и сплавить Абсолютно все Абсолютно все А можно побыстрее, нет? Так, герцог, я рад, что ты здесь. Если только посмотреть, так. Вон там. Да, спасибо огромное. Кристаллы продаем, большой кристалл тоже продаем. Все. Вивиант, что ценное, но продаем. Вот это, желтый минерал добываем в этом регионе. Выглядит дорого, и продадим его тоже задорого. Запчасть, цилиндр. Да, понял. Так, так, так. Все, в целом, мне больше так нечего подавать. Оружейная лавка, в которой мы можем это... абсолютно ничего сделать. Не можем ничего сделать. Патроны, пистолет. Так, дробовик. Наш старый. Вот это все мне не нужно. Ах, жаль! Жаль, жаль. Давай, поехали в самый низ. Б4. Там нам нужно. Сплавить, Кстати, две запчасти мы там выплывем. Надеюсь, я на правильном пути. На правильном пути. Кстати, могу сохраниться. Герцка, а можно вот это просто забрать? Нет? Ты такой здоровый. Откуда ты? Откуда ты? Почему ты... Ладно, все, открывать магазин можно. Значит, можно и сохраниться. Что мы и сделаем, в свою очередь. -м -м. Открываем. В фабриках а -а обратно. Очевидно, вот сюда. Нет. А. А. Здесь мне нужен шар, которого у меня нет. Эм, я... Я. Я. Я струя. Я. Можем пойти прямо, да? Прямо пойдем. Друга найдем. О. А. Здесь не, не действует урон при падении. Отлично. Зачем я сюда спустился тогда? О. Так, так, так, так, так. Здесь какая-то огромная красная зона. Так, я сейчас попробую... Подожди, я, э, Сейчас я промотаю до момента, где я найду уже саму непосредственно м -м, плавильню. Итак, я нашел литейный цех. Литейный цех нашел я, значит. Шаблон ключа могу вставить, да? И... Достаточно? Э, понятно объясняю. Понял. Все, отлично, расстреляли, значит, этого полудука и с него достали кристальное сердце. Ключ Гайзенберга я взял. Но здесь еще один, да? Нет, я, пожалуй, дружочек. Вот так вот с тобой буду разбираться. Извини меня, конечно, да, но от тебя слишком много проблем. Я недостаточно силен в играх, чтобы э, тратить на это очень много времени. Ш О! О, шаблон шара я, я приобрел, получается шаблон шара, а это что? Скорее всего это шар, который даст мне возможность э, э, достать сокровище из игры, из той игры, из той игры с шариком, да? Железный шар слошать ю. Окей, мы снова играем честь. Так, это что такое? Переключатель. Переключатель мне. На какую ногу нужен? На кой он мне нужен переключатель? Пойдем попробуем, посмотрим, посмотрим, что там нужно с этим переключателем сделать, да? Это вот это, что ли? И сюда я проник. Зачем? О, патроны. Для, правда, для снайперской винтовки. Они мне не сильно нужны. О, ясно. Ясно, отмычку приобрел. Кайф. Здесь лежат вот те самые мутанты-зомби, которых создавал какой-то ученый. Ну вот, и смотри. Вот, смотри, оно мне надо, по-твоему? Ты как считаешь? Промазал, обошел, как бы, монстра, кита. Так, это что?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 Процесс идет даже быстрее, чем раньше Длинный ствол-борец Это, коже, скорее всего, для револьвера, да? Для револьвера Так, использовать деталь, да Да, соответственно, это для револьвера Я так понимаю, это диалог Вот эту э, запись Исследований Хайзенберга, да? Ха -ха -ха! Чудесно! То, как он их создал, понял. Мое Пошел вон, мразь. Так, наконец-то твое творение. Это я понимаю, я понял. Я сейчас просто открыл тайную комнату, да? И проку мне от нее, конечно, ну, извини. Не сильно много, не хотел этого делать. Мне это, ну, как бы не интересно, не нужно. О, что это? Все, здесь я тоже был. Я здесь тоже был. Можно я просто покину данную локацию и уже отправлюсь все-таки? Сыграю в игрушку с шариком, да? Что важно. Как бы... Моя любимая игра. Я как кот. Мне нужно просто играть с этими шарами. Так, литейная. А, вот здесь. Да, вот здесь проход обратно. Мы сейчас заруливаем вот сюда. Я, на... я не помню. По-моему, я... я ж идя сюда, я завалил кого-то. Завалил одного хоббита. Вот, смотри. Да ты что, ты-ты смотри, там ходит это безумное говно Я его даже трогать не буду Не буду, рел, Ну ясно ой, обошел Обошел Слушай, ну отнюдь с ним, отнюдь Молодец, Сань, хорош Геймер что? не понял В тупик зашел сейчас бы не заплутать и найти бы отсюда выход Как бы очень крайне быстро, было бы классно Да Да, да а где выход? Напомните. Пацаны, я заблудился. Может быть сюда? Это вниз спуск, да? Вот эта дверь. Просто в кладовую. Ладно, сейчас найду выход и снова я пропущу чуть-чуть. Так, я нашел какую-то дверь с ключом Гайзенберга. Я ее открою, пожалуй. А и сразу по, по звукам понимаю, что здесь... Есть бандиты. Хорошо, подожди, а если бандитам кинуть вот такое? Пойдет? Так, этому хватило. Что ж вот что ж с вами делать? Вас очень много. Это я не понял, это тайная комната какая-то или что? Я как я в Гарри Поттера попал. Просто. Искал выход, нашел тайную комнату, в ней особо ничего полезного. А нет, что-то это полезное есть. Запчасть рукоять. М -м. А для чего? Запчасть рукоять-то. Зачем нам а -а -а, запчасть объединить? А, а, это молот. О, да ты что? Очень ценный. Огромный молот из деталей механизма, слишком тяжелый. Изучить. При изучении... изучения нам ничего не дало, да? То есть здесь нет каких-то тайных штук? Да, все. Ладно, я понял. Просто нашел сокровище, которое можно будет продать подороже. Порох. Ржавые обломки, обломки. И я снова продолжаю... На... Продолжаю... Отправляюсь на поиски! Вот. На поиски выхода. Все, я перемат. Дай мне на пути... Uh, встретился, значит А тут один молодой пижон И второй молодой пижон И мне кажется, что мне сейчас как раз таки Будет uh... Нет, все, я обошел Изи, я Мне кажется, что я нашел выход Я иду к нему А может быть Да, наконец-то, во имя Христа, господи Вызываю Хайзенберга Ой -ой, ой, ой ой ой Да ты что? Так, вызываем Хайзенберга. М -м, ему можно как продать? Молот. Мы продадим ему молот. Три кристальных сердца. Молот за 45 тысяч можно ему продать. Ну, балдруешь. Знаете, сколько? А -а стоит? Припасах, припасах, припас... в припасах до сих пор ничего не появилось. Мы Скажите, нажмем, поедем на уровень выставлено. ниже. Сейчас сыграем быстренько в эту игру. Добудем там еще одно сокровище. Вот здесь. Прямо за этой комнатой. А, извини. Слепой, без глаз. Все, да. Мы засадили. Я был прав. Я нашел случайным образом то, что мне нужно было для этой мини-игры. Для этой мини-игры. А это, получается, еще какой-то лабиринт или как? Мне это понимать. Так, здесь шар падает в самый низ. Наклоняем и идем влево. Бан. Так. Оп отлично отлично да-да-да, есть мы попали в ловушку подожди тогда на самый давай вот сюда покатимся да мы сделали это мы это сделали бур а бурый череп я получил взамен на это говно Итак, я могу теперь его продать герцогу но проблема остается прежней у меня не хватает патронов у самого герцога здрасте здрасте, здрасте. Так, 30 тысяч мы отдаем, да? Продаем? Продаем. Так, яроскоп продали все, и теперь можем отправиться на самый верх найти ту дверь. Отлично. Дверь с ключом э, коня. Все. Итак, мы сейчас начнем ярое, быстрое продвижение по игре, по сюжету. Э, сразу перезарядим свой вот этот гранатомет, этот, да, бесконечно-вечно бесконечно, крутой. Единственное, что мне по-прежнему непонятно... Как в нем поменять патроны? Это все присесть, это все не то, капс не работает, так, не то. А, F не работает, я не знаю. Потом разберусь, как это, когда мне уже не нужно будет. А, ключ Гейзенберга. Все, дверь открывается. Что ждет меня за этой дверью? А мы сейчас и узнаем. Надеюсь, твой чаек еще не остыл, пока а мы здесь. Живущий. Теперь открыто. А, надеюсь, надеюсь... Я не сохранился, Да. Умри, наконец. Так, набираем Шучу всего. А -а -а. Игра дает мне кучу ожидает. всего. Соответственно, сейчас О. будет драка. Жесткая жесткая драка будет. Просто так мне в этой игре ничего не дают. Вот только в преддверии какого-нибудь говна изучить. Прототип Штурм. Использовал дешевый ту турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует слишком много энергии от реактора. Среди абсолютно неуязвим, но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пере... пропеллером. Есть проблемы с перегревом или длительным использованием. Вывод полная неудача. Так, спереди полностью неуязвим. Где же этот мужчина? Я сразу это вот дерьмо возьму, гранатомет. И мы гранатометом этим... Я понял, про кого он говорил. Про, про чувака с пропеллером! С дороги! О, он снес дверь. Кайф. Ой. Стены. Все, он прорубил стены. А куда? Куда мне это? Куда мне это себя-то деть? Так, мина. Отлично. А, все понял. Намек я понял. Мина, да? Выбрать. Где оно? Где, мать его, оно? Ой-ой-ой-ой-ой. Мину поставлю, пожалуйста. О-о-о Рядом даже нельзя бегать с ним. С ним даже рядом нельзя бегать. Понял. А можно мне вот это? Да. Да, сына. А где мина моя? Хорош. Еще разок, да? Так, давай, давай. А луш, Хорошо, я понял принцип. Я понял принцип. Мы его нормально так тяпаем, кстати. Сейчас будет супер жестко. О, да, кстати, жестко, рел. Реально жестко. Так, он меня поджег Придурок Оп, так, я успел отбежать Так, давай-ка вот сюда попробую Закрыто О, А, он тут снова начал поджигать все это, да? А я, я, я, я, я, я А что я? А что я-то, блин, за что я-то? Ладно, где-где-где он? Где он? О, хорош, я спрятался Норм, норм точка кста. Только куда бы оббежать вокруг него? О, о, о, о, о! -о, -о, -о! От... а, блин, нет, это нет. Все нормально. Я подошел к нему вплотную, блин, это было опроменечиво. Так, я подхилился, да? Сзади он как бы, ну, понимаешь, да, он уязвим сзади. Сейчас будет дуть, задувать говном своим. Блин, здесь теперь все в огне Нахер А куда я мину поставил? Никто не помнит Ну вот поставлю сюда, например Пускай подходит Давай А, нормально, не? О, я в ловушке Все, он меня как бы в тупик вогнал А где он? Где он? Он пропал? а, а! Давай, на. Ну давай, да так, я здесь. Придурак. Выскакивай у меня быстрее. Давай. Давай, давай, давай. Что ты можешь? Что ты можешь? Блин, он может много, блядь. Оу. Меня еще поджег. Нет, пожалуйста, не убивай. Я по... Я по... Я же облился. Я облился, я не сохранился. Блин, перед этим. Пожалуйста, дай мне... Да нет, пожалуйста. Не в... Только не в лифте герцога. Только не... Не всю но. Так, мы его изрядно так поднахарасили Я обрубил вот по этот момент, чтобы вам не Было не душно смотреть это дерьмо Да Вот оно Вот оно, блин, ну Так, вроде бы не сильно Вроде бы не сильно, сейчас я минку поставлю Под ноги Это будет хороший варик Я сейчас еще одну поставлю сюда же Давай вот сюда Отлично. А, надеюсь, что он сейчас пойдет сюда, подорвется пару раз. Отлично. А, начинает жечь снова, да? Сзади не могу оббежать, пока он... мы не прорубили вот эту дверь, к сожалению, к моему, к огромнейшему. Но мы сейчас, мы почти его убили. А, у него турбина горит. Оу, оу, оу. Так, еще один патрон у меня остался вот так, такой. Антисимпотный, сейчас встанем за стену. И хер он нас подожжет. Он нас не подожжет, и мы его. Блин. Блин, я использовал аптечку. У меня на маус. Почему-то на маус использование аптечки. Черт, я не успел поставить аптечку. Я поставлю ее сюда. Ой, аптечку, мину. Вторую поставлю вот сюда. И он меня уничтожит, да? Все, он. Все, все, все, все, все, он отдыхает. Я высек его, парни. И я бой. Вот она, Селюга-то какая! смотри, сложное кристальное сердце. Вот так вот, это легчайше. И двери как раз открылись. Невероятно. Да ты шо? Я такой. Как же я вообще их разношу-то? А? Да ты шо, сигару взял? Что? Миранда омерзительна, ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к, к нему, чем вся остальная деревенская шва. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала».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 У меня интересное тело? У меня интересное тело? Да ты шо? Самое, самое интересное тело. Так, что-то где-то пикает? Не могу понять. Тут не нажимается ничего. М -м -м. А, вот же дверь. Ну да, ну да. дверь то у нас придумали для умных, как бы, да? Точнее, для тупых. Я же умник. Херов. Так. Слава яйцам мы научились мансить вокруг. Кстати, давай создадим Чё? одну хилочку, вторую хилочку. Надеюсь, патроны. Патроны, патроны. Хватило. Вроде бы как-то. Ну, среднячком создали все патроны, которые нужны были. М -м -м. Здесь еще есть бокс, Мы его сразу залутаем. берем с него всю шваль. А и пойдем. Это что, это кран какой-то, да? По крану пойдем сразу вот в эту шпагу сядем. Так, здесь аккуратненько идем, нет? Ну, Сань, ты аккуратно можешь, конечно, да, у тебя с этим проблем нету. И запускаем вот этот вот кран, вот этот кран, да, кран запускаем. Будем смотреть, будем смотреть. Что у нас тут? Ой, ой-ой-ой. Ой, чуть не сошел на говно. Так, что это все такое? Так, здесь есть дверь и, скорее всего, ничего больше. Зайдем, значит, в эту дверь. Посмотрим по экране, поерзаем. По Патроны, как бы нужны же, согласись. Вот если бы я не бегал не собирал всякое дерьмо, которое здесь которое насыпано. Прямо вот как пруди. Да, то я, соответственно, не, не смогу пройти ничего. Что происходит? Это а -а -а. что? Это что? Это сейчас что? Это битва, что ли? С Хайзенбергом будет или нет? Али, нет, али я собрала, али я. Али нет, али, да? Неплохо! Неплохо, Уинтерс. Так, да. Ты mm -hmm. упорный но я тут подготавливаю булк, так что не лезь сюда. То есть ему ничего не сделать, да, этими пулями? Как же, как мы с ним бороться тогда? А, или он просто не... не понял. Смотри! Пошел. Вот это Битлборг. Пошел, говорит, вон. Мразь какая, но он жесткий. Я не знаю, насколько он жесткий. Мне надо будет сейчас драться с ним, или это... Э, еще дойти до него нужно будет. Но я очень далеко... Ой, очень падаю. Глубоко, глубоко, далеко, далеко. Высоко, высоко я находился. Вот. Все-таки нет, сейчас мы еще... Еще драка не... Не предстоит нам драка. Но, однако, мы в самом низу. В самом низу. Хорошо. Тогда... Раз уж мы в самом низу, давайте Опять? что сделаем? Прежде чем нам подняться наверх, я хотел поблагодарить всех за просмотр, дорогие друзья. Всем огромное спасибо, вы были на канале Йоба Гейм, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Йоба Гейм, всем пока! My heart fades to forgive